Да, убери карту, которые ты не умеешь играть. Я вообще не умею играть. Давай, оставь нюк, из и шордаст, и каблстон, все, остальные можно убрать. А... Все, давай. Кобл, нюк голову дает. А, у меня эту, У меня аймбот на маус один работает. Если у челика есть он по-любому это видит, Я то и врубит рейдж. А у тебя фул лейгер? Я тоже рейдж врублю. У тебя фулл лейгер что ли? Ну по-моему да. Никс? Ау, Я тебе... Я тебе Я тебе флаг показал. Чё ты мне показал? Я тебе флаг показал. Чё, эмоции добавили что Вот просто посмотри, посмотри и дэмку. Видишь дэмку? На. Ах ты сука. Ай, мне ебало дали. Я уж отучился, блядь, по легиту игр. Блядь, зика Я издали, блядь, понимаешь? Не, блядь, я что то не умею играть без вх, поэтому я лучше врублю. Fake Angels вырубаем, Sad Волк вырубаем, и вс, это легит КФГ. Бать он мне ебало дает. На, нахуй. Блять, я понял. Аха-ха, жди баун. Жди баун. на на Там чувак умер, по-моему. Она же видишь, что я слыхал. На, твоя точка. Жалба на игрока Pissi отправлена, понимаю. Я могу написать XS default. Ой, бля. Зря я это сделал. В смысле? Карамысли, блядь. У меня распекторация, блядь, по повысился. Ты просто посмотри, как у меня сейчас... <смех> Сука. <смех> блядь. <смех> Пиздец ты <и> угораешь нахуй. <смех> <смех> <смех> <смех> Давайте уже, спинбот. Чат вырубил, сука. Нахуй я это сделал. Я ж, блядь, не вижу, что от тебе пишет. Ебать у тебя дергает, бля. <laughs> вот у тебя дергает, пиздец. У меня не дергает, у тебя дергает, пизда просто. Шейкает. эй, лови птичку. Шейкет, шейкет, патимейкер. Ебал, повесимый. ха ха ха ха ха а я без. Эх, <смех> так как пикник. А я забыл, что у меня нету автофайера. Нужно наж его нажимать, что? Здесь я его. Похуй Ля, у меня бабла нету. Бабла. Я тоже бабла нет. Купи мне вы четвертый, блядь. Нормально. Чё ты ойкаешь? Ебал ваш рот. Если мы по IQ будем их переигрывать, они, они, они язычные будут. Я им отправлю жалобу, пожалуй. Отправлю жалобу! Нас забанит же, блять, А если ты репорты будешь кидать, тебе твоя дымка также же посмотрят. Понимаешь? Все за тебя приходится делать. Да. Балеры разобрали бомжей его Надо, главное, не сливать раунды за КТ Иначе за Т нам будет пиздец Сложно Понимаешь? Yeah. Да Где похуй, я подпил. Пацаны завода играют в Counter-Strike А Они с анти нахуй я ебать Ебать кончик Один? Как и ты, собственно Завтра конченый пидорас. просто изичная нахрен. Куда ты идешь? Не понял. Не понял. Куда ты идешь? Сейчас здесь же будет. Опа, опа-па Так, давай тогда треш-толк включу, чтобы не высирать единички. да как хочешь. Смотри, у меня как лагает, пиздец, блядь. Он только в МН дается. Mm -mm. Можем тебе, кстати, звони апнуть. Постараться, по крайней мере. А, да-да-да. Ну, а что делать-то ночью? Тем более, мне завтра на работу не надо, а тебе надо на работу найти? Мне в ночь завтра. А, вещь. ну а? Я забыл, ты где работаешь? На заводе. Н на заводе по производству чего? Меди. Сложно. Вода, блять, для интернета делают. Сложно? <св Estee> ну так, есть немножко. Опять они и слышу